Всем привет есть тревожная информация которая касается украинцев германии информация связана с работой что за ситуация и что произошло разберемся и обсудим в этом видео но прежде чем начать хочу поблагодарить вас зрителей за то что смотрите мой канал и пишите ваши комментарии я кстати читаю все комментарии и стараюсь отвечать на ваши комментарии которые требуют ответа так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало за эту ситуацию и не попадали в такие неприятности. И давайте к делу. Итак, как вы все знаете, много украинских беженцев выбрали Германию для того, чтобы укрыться от войны в Украине. Многие украинцы поехали в Германию из-за высоких финансовых пособий и хорошего социального обеспечения. Но не все украинцы такие. Кто-то пытается интегрироваться в стране, а некоторые с первых дней пытаются найти себе работу. И как раз о таких украинцах, вернее украинках, на одном информационном портале появилась информация о ситуации, в которую они попали с работой в Германии. Тут речь идет о женщине с востока Украины, которая еще в октябре уехала в Германию для спасения от войны в Украине. Зарегистрировалась она в Гамбурге в крупном портовом городе на севере Германии, который расположен у места упадения реки Эльбы в Северное море. Трудолюбивая женщина, в бывшем работник металлургической промышленности, хотела прежде всего одного – работать как можно быстрее. Фейсбук, она нашла объявление, что требуются уборщики для круизных лайнеров в Папенбурге. Подобных объявлений в Фейсбуке очень много в различных тематических группах, да и не только в Фейсбуке. Есть еще очень популярные Телеграм-каналы с различными вакансиями и предложениями работы. В общем, женщина начала работать там с другими украинками. Но проблемы начались уже на втором месяце. Работодатель перестал платить им заработную плату. Работала украинка в компании АКО, которая, по словам Верфемайер, в Папенбурге была заказана одним из своих поставщиков в качестве субподрядчика. Сама Верфемайер получила анонимное сообщение о том, что компания АКО не платит работникам должным образом. В итоге, после шести недель уборки украинки на круизном лайнере, работодатель перевез ее в старый дом в Нижняя Саксония. Там она временно жила с четырьмя другими женщинами и более трех месяцев ждала своей зарплаты. Так как ничего хорошего не предвиделось, украинка обратилась в консультационный центр Arbeit und Leben, который поддерживает в таких случаях иностранных работников. И только после этого женщине выплатили, и то только часть зарплаты. Есть еще интересный момент, что с работодателем связались для того, чтобы разобраться с некоторыми вопросами по этой ситуации. И изначально работодатель согласился на общение, но затем его отменил. И в письменной форме он назвал обвинения абсурдными и необоснованными. А в разговоре он назвал беженцев из Украины оскорбительными словами. И пригрозил, что уничтожит украинский народ. Вот такая неприятная история случилась с украинской беженкой в Германии. Но на самом деле думаю, что это не единый случай, так как ранее когда-то давно я и сам имел опыт в таких вопросах. Так что аферы с работой бывают не только в Украине, но даже и в бюрократичной Германии это тоже все бывает и даже в нынешнем времени. Поэтому предлагаю вам, зрителям, дальше в комментариях под видео обсудить эту новость. Как вы относитесь к такому неприличному поведению работодателя и как украинцам не вляпываться в такие истории. Возможно кто-то из вас сможет поделиться своим опытом трудоустройства в Германии. Либо напишите ваши советы для украинцев, как правильно и не проблемно найти себе работу в Германии. Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. На этом все. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. А также поделитесь, пожалуйста, ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.